Добрый вечер. Добрый вечер. Вас прекрасно видно и слышно. Когда я вас вижу, я все, я уже счастлива. Мне даже тимус свою восстанавливать не надо. Наши тимусы общаются с первого дня. Да, вот представляете, я вообще, мне кажется, я свой тимус уже оздоровила с первой нашей встречи онлайн. И я просто мечтаю встретиться с вами офлайн, если вы согласитесь прилететь в Казахстан. Я соберу просто стадион для вас. Благодарю. благодарю. Спасибо. Антон Александрович. Да. Мы делаем общее дело, просвещение, помогаем людям осознать свою силу, свою мощь и стремиться к счастью. Поэтому с удовольствием готов на любые наши совместные проекты. Все, я, договорились, я вот, как только карантин закончится, самолеты начнут летать, я вас приглашаю в Казахстан, да, и, да. потому что мне столько людей благодарят, как будто бы я написала книгу «Мазеринская любовь». Я стала сопричастной. Антон Александрович, мы сегодня с вами говорим о том, как дорасти до своей мечты. У нас первый эфир был посвящен «Мазеринской любви», затем мы говорили о генетическом здоровье. Сегодня мне хочется, потому что у каждого человека есть мечта. И, Но, ну, к сожалению, не все э, добиваются да, своей мечты, многие забывают о своей мечте. И я знаю, что у вас есть практика, э, называется «Открой портал исполнения мечты». И мы, конечно, пользуясь нашим знакомством с вами, хотим эту практику, э, то есть научиться да, открывать портал исполнения мечты. Поделитесь с нами. Вы знаете, я с радостью смотрю на тот эволюционный процесс, который идет в обществе. Когда я начинал в 90-х годах заниматься семьей, я тогда первый вообще стал заниматься семьей, начало 90-х, представляете, там обвал, дефолты, люди без денег, ну и так далее, развал страны, там, ну, в общем, все в таком виде, а я занимаюсь семьей. И это, я был единственный, и вот потихоньку-потихоньку стал это раскручивать, это было очень непросто эту нишу разрабатывать, а сейчас о семье говорит каждый. <смех> Это раз. Второй момент, что меня порадовало. Люди очень долго не говорили о счастье. А помните, о счастье говорить было как-то, ну, а вдруг пропадет, а вдруг сглазят, ну и так далее. И сейчас о счастье люди говорят, уже открыто, курсы, там, мастера, марафоны и так далее. Все хотят быть счастливыми. Да, то есть уже о счастье стали говорить. Это удивительно, прямо можно наблюдать, как идет процесс самосознания людей. А сейчас люди заговорили о мечте, о мечтах. И тоже много уже мастеров, много всяких мероприятий по этому поводу. И я считаю, это очень очень символично вот, то, что люди в, таком, в такой динамике идут все выше и выше, потому что а, мы, семья, счастье, а мечта это еще более высокий уровень. Ну, и осознанности, и энергетики, и э, состояние человека, его свобода, его радость. То есть мечта – это же очень тонкие проявления. Поэтому я рад тому, что вообще эта тема поднимается. Ну и, конечно, то, что мы поднимаем ее с вами. Угу. Андрей Александрович, ну вы, мне кажется, знаете очень много, вообще вы знаете, наверное, ответы на все вопросы. И у меня вот такой основной вопрос – как превратить мечты в цели, да? То есть, вообще, во-первых, как вспомнить свои мечты детства, да? потому что вчера у нас был хороший эфир тоже с московским психологом о том, как найти предназначение, да? повезло, если ты окончил школу, выбрал правильную профессию, да? и в этой профессии ты а, развиваешься, растешь, да? ты а, исполняешь свои мечты, строишь карьеру. Но не всем везет, к сожалению, да? кто-то поступает на не тот факультет, выбирает не ту специальность, да? По разным причинам. Но в итоге человек может потратить на поиски себя 20, 30, 40 лет. Вообще, нормально ли это так долго искать свое предназначение, да, и так долго идти к своей мечте? Либо есть какой-то короткий путь? Вы знаете, Динар, вы затронули очень важную тему, предназначение. Два слова скажу об этом. Я, может быть, даже забиваю эту тему с вами в эфир, потому что это очень непростая тема. Многие, кто сейчас занимается предназначением, а сейчас многие занимаются предназначением, они берут, как правило, предназначение только маленькую часть из всего объема предназначений. Маленькую часть это его реализация в деятельности. Найти свое дело ⁇ это считается найти свое предназначение. Вы знаете, это заблуждение. На самом деле каждый человек имеет множество предназначений целую пирамиду предназначений то есть я тему предназначений очень хорошо изучил то есть у каждого человека пирамида предназначений и вот деятельность это только маленькая часть этой пирамиды предназначений и если не найти все составляющие этой пирамиды то ты вероятность что ты попадешь в точку ища предназначения в деятельности очень маленькая Поэтому большие заблуждения у людей по поводу предназначения. И даже те мастера, которые его дают, они, как правило, упираются только вот эту маленькую часть. А предназначений, еще раз говорю, у каждого человека много. Поэтому, если вас это заинтересует, то мы потом как-нибудь поговорим. А Давай. теперь о мечте. А теперь о мечте. Дело в том, что вы правильно сказали, что в детстве, как вспомнить, начнем с этого, как вспомнить свою мечту? В детстве мы, мы приходим с этими мечтами. А что такое мечта? Что такое мечта? Это самые тонкие, самые глубокие, даже не желания, а именно устремление души. Устремление. Желание это уже более конкретно, это уже более четко, а это устремление. То есть душа вот пришла вот с таким, знаете, вот с глубинным осознанием, например, я хочу жить на счастливой планете. И, то есть, понимаете, вот она с этой мечтой идет. А потом желания там более конкретные, там, но вот это вот, ну, допустим, так. И дети, приходя в жизнь, вы, все мамы знают, какие дети радостные. Они же радостные, они несут радость. Да. Они, потом, они дарят радость И да. Им радость дарят, и все Потому что они уверены, что они пришли на счастливую планету. Они уверены в этом, потому что они мечтали об этом, Но вот они попали сюда, и они радуются этому. А потом их взрослые начинают форматировать, доказывать им, что, во-первых, что они умирают, оказывается, на этой планете, ну и пошло и дальше, и больше, и больше, и больше, и в конце концов ребенок сужает свое сознание, забывает, зачем он пришел, и уже встраивается в ту систему отношений, в ту систему правил, которые заложили взрослые. Ведь ребенок приходя. Он не знает, что должен умереть. Он уверен, что будет жить здесь долго, вечно, столько, сколько захочет. А ему говорят, не, ты смотри, бабушка умерла, дедушка там, а он и отец уже там, и так далее. Понимаете, то есть начинают его убивать вот это все внутреннее. А это и есть закрытие нечто. Приводить в чувство, да, как будто бы человек хочет светлого, а его возвращают и говорят: нет, жизнь намного сложнее, да? Жизнь намного да, тяжелее. не просто сложнее, она тяжелая. Ты сюда пришел страдать. Ведь, смотрите, если религии прикоснуться к религии, там же страдание как обязательная форма духовного развития. Ну и так далее. То есть его загоняют уже совершенно другое пространство. Так вот недавно был день защиты детей, и в этот день день защиты детей обратите внимание. От чего детей защищать? От кого детей защищать? Так вот, самая большая опасность для детей – это родители. Самая большая опасность. Как ни парадоксально звучит, как это не горько признать. Но это надо признать, надо честно признать. Потому что родители чаще всего приглашают детей, не будучи готовыми их принять грамотно, профессионально, мудро и воспитать, а тем более воспитать. Они не умеют этого делать, родители. 90% родителей не умеют принять правильно детей и правильно их воспитать. И в связи с этим вы видите, какие результаты. Приходят больные дети, и множество проблем и воспитание, и социальные все проблемы. А детей там, преступность, онкологизм, наркомания и прочее, прочее. Это все идет от того, что родители неправильно приняли детей. А так, можно намечтать вы... здорового ребенка, рождение здорового ребенка? Так вот я к этому подвожу. Я к этому как раз и подвожу. Я не ухожу от мечты. Да. Я как раз к этому подвожу. Дело в том, что каждый ребенок приходит в жизнь с десятками талантов. Вот смотрите, это уже ближе к мечте. С десятками талантов каждый ребенок. А некоторые сотни талантов. И что мы имеем на выходе? Посмотрите. Сколько талантов. И вот это все забивается во время неправильного зачатия, неправильной беременности, неправильных родов и неправильного воспитания. И в основном в первые годы забивается большая часть. А потом добивает еще школа, форматируя ребенка. И получается, на выходе таланты проявляются только иногда и только у некоторых. Вот, а тем сложнее выжить вот в этом в таком состояние пространства родительского общественного в той энергетике выжить мечтам. мечта мечта это еще более тонкая вещь чем талант знаете это еще бы это вообще хрупкая такая вещь и здесь как раз насилует больше всего поэтому мечты закрываются в детстве вот ребенок на первых годах жизни он еще мечты он несет свои мечты мечты и таланты они очень тесно связаны то что Мечты – это продолжение талантов, это как бы устремление талантов. Так вот, вот что мы делаем. То есть мы закрываем мечты оттуда. Теперь как вспомнить? Получается, Анатолий Александрович, можно я перебью? Получается, ребенок рождается, у него есть зерна да, определенные, заложенные. И эти зернышко просто, зерна нужно поливать, да, чтобы... Таланты вместе с мечтами раскрылись, да, потому что вот есть ребенок, да. который с детства поет, да, все время. Там у меня дочь, она все время танцует. Ей там любую музыку услышь, она танцует. Я могу игнорировать это, да, и не обращать внимания. Либо я могу это в ней развивать. А вот смотрите, вот как раз об этом вы затронули очень важный вопрос. Родители, когда погубили все таланты, похоронили таланты ребенка. На пути, не осознавая того, не, из, не специально, конечно. Я помогаю, я понимаю, я не обвиняю я просто из-за неграмотности. Так вот, они потом вдруг находят в ребенке какой-то талант и начинают его пичкать, э, этот талант наполняют энергиями, вкладывают в него. Поливают всем, чем могут Да, и толкает его в спину и туда, и вот туда, в реализацию этого таланта. Но это один из десятков талантов и он может быть не основной понимаете но родители увидели увидели что этот талант э, хорошо э, приносит деньги к сожалению и такое бывает и давай его туда толкать слава деньги и вот э, ну к примеру живой пример хворостовский наш певец известный э, умер в 50 с небольшим лет талантище известный на весь мир То есть такой голос все он радовал весь мир и вдруг умирает 50 лет что это такое почему я такие вещи не пропускаю без, мимо себя я обязательно глубоко погружаюсь и следую и вы знаете мне мир помог я встретил учителя который учил хворостовского в красноярске и он мне сказал следующее говорит, вы знаете родители его Загубили его талант, величайший талант, его предназначение, с которым он пришел. Он пришел великим физиком. Я с самого первого дня, когда я увидел, я понял, что это минимум Нобелевский лауреат. Это минимум. Он принес какое-то очень важное открытие для Земли. Он физик, он, он, он, так, он гений физики. Но я говорю даже с родителями там спорить пытался, но они увидели в нем голос, и давай его туда толкать. Потом там преподаватели увидели голос, еще больше стали толкать. Потом стали уже э, люди, которые его слышали, его почитатели стали толкать. И вот он пошел петь, петь, петь, петь. И цивилизация лишилась гениального открытия. И душа не выдержала. Не раскрылась, ее. да? Да, не раскрылась. И она ушла, она бросила это тело. А как услышать ду свою душу, да, вот как понять? Вы говорите, что у человека может быть несколько зерен, да, вот, то есть несколько э, в жизни предназначений, э, человек может мечтать стать и космонавтом, да, вот как э, сейчас мы видим э, Илона Маска, да, как он вопло воплощает мечту своего детства, воплотил, да, то есть вот, может быть, я помню, что я, например, в детстве всегда мечтала, я вот помню, что я собирала во дворе всегда вот толпу детей и все пели, танцевали, я была ведущей. Я была либо организатором, либо ведущей. Это в нашем поселке женарка это вот мои, ну, получается, жанаркинские мои друзья могут доказать, что я всех собирала. Но я какая-то была, знаете, как ивент, организатор. Я организовывала и выступала. Затем я понимала, а, я еще, знаете, любила вот моду. Мы там даже вот в нашем поселке устраивали показы моды. Я как-то вот все целом в своей взрослой жизни к этому пришла. Но мне кажется, что я еще не все свои таланты. У меня есть глобальные мечты. Я их еще даже не раскрывала. То есть я даже еще, честно говоря, шага не сделала вот в сторону своей мечты. Я вот все-таки думала, что надо, наверное, выбрать какие-то две-три стези, в которых надо развиваться. Вот, например, как в Ростовске, да, То есть э, голос, значит, надо развивать голос. Знаете, Инар, э, вы... Действительно, вы правильно ощущаете, вы еще не вышли на свой путь. А то, что вы сделали, это, это только часть вас. Это только начало пути. Я тоже так вижу, что у вас впереди очень большое открытие себя. Но Сейчас не о вас, а давайте да, о, вас. Да. о самой теме. О людях, о людях, вообще как, как понять, потому что. Как раскрыть? Как раскрыть эти мечты, как, как их вспомнить? Я вам коротко расскажу пример один. Одна женщина уже в возрасте, ей было за 40, и она вдруг сидит, вспоминает, точнее, видит перед Новым Годом, показывают Лапландию Санта-Клауса, и вдруг ее. Она вспоминает детство. Она вспоминает детство, когда пришел к ней маленькая девочка, пришел к ней Дед Мороз, родители заказали. И он пришел уже хороший, он уже много где побывал, у него нос съехал, борода отклеилась, и он так еле-еле говорил. Для нее был такой шок, и она сказала, я обязательно найду настоящего Деда Мороза. Вот она в детстве так это сказала, мощно. Это записалось, но это забылось. И вот она смотрится уже в 40 с лишним лет в Лапландию, в Классу, и вдруг вспоминает, я же хотела найти настоящего Деда Мороза. То есть просто инсайт такой произошел. И что вы думаете? И она начала искать. И она открыла и создала мощный центр в Великом Устюге Центр Деда Мороза. То есть она шла, нашла место, она подняла там и астрологию, и там и эзотерические знания, и прочее-прочее. Она нашла это место, и мир ей подсказал, да, именно здесь должен быть Дед Мороз. И она все это организовала. И у нее не получалось, там ее не приняли в городе, там прочее. Она пришла к Лужкову. Лужкова объяснила идею, вот идею создания в России места Деда Мороза. Как это? В Лапландии у Санта-Клауса есть место, а что наш Дед Мороз бездомный? И вот то есть она И она реализовала эту мечту. Наш Дед Мороз не должен быть бомжем, да, да. <смех> у, него должна быть, у него должен быть дом. Да, и вот, знаете, вот этим, этим примером я что хочу показать? Самые сумасшедшие мысли, под, подумайте о них глубже, подойдите к ним мудро, а вдруг за этим стоит что-то глубинное детское, особенно если мысли пришли из детства. Обращайте внимание на то, вот как мы раскрыть мечты, Обращайте внимание на то, что вам идет из детства. Что откликается. Вот эта женщина, она же по телевизору увидела и вспомнила, да? Да, да. Вот момент такой. Это может быть разговоре или что, или просто во сне пришла какая-то мысль из детства. Сумасшедшая какая-то мысль, я что-то там хотела. Вспомните, вспомните и начните реализовывать. Пусть это будет... Пусть это будет хобби, пусть это будет вообще какое-то телодвижение в течение одного дня. Но сделайте это. Это очень важно для вас. Я помню, иду э, по э, выставке народного хозяйства, по ВДНХ, там как ВВЦ сейчас у нас называется. Иду, и смотрю там мастерские разные, и прохожу мимо одной мастерской, там сидят люди, каждый свой там что-то э, показывает, что-то делает, там прочее, какие-то мастеровые ребята. Прохожу, вдруг у меня начали гореть руки. Прям гореть. Я смотрю, нормально. Даже жена почувствовала, слушай, говорит, что с руками у тебя? Жар от них идет. Я делаю несколько шагов назад. Ага, подхожу. А это мастерская резчик по дереву сидит. И у меня прямо вот затрясло. Я купил у него весь все инструменты. Договорился, он мне провел несколько уроков. Я начал резать. Я порезал где-то месяца два-три. И все. Все прошло. Но это надо было выполнить это подхватил сын потом сын начал резать но это уже это дальше песня пошла но я закончил вот этот это нужно было прожить какой-то важный момент я решил таким образом поэтому друзья обращайте внимание на вот такие тонкие вещи обязательно их реализуйте то что не реализовано было в детстве обязательно реализуйте тем это важно для того чтобы пришли более глубокие какие-то открытия то, не не обращая внимания на малое ты не познаешь и большое, тебе не откроется большое. Поэтому нужно вот это все реализовывать, на все обращать внимание, особенно идущее с детства. Uh -huh. Антон Александрович, вы как-то сказали в одном из интервью, что все, что делает человек без любви, является чьими-то программами. То есть, если человек не хочет идти на работу, не без любви да то есть делает свою ежедневную работу. Каждый день на протяжении многих лет он выполняет чужую программу. И что с ним может произойти? Какие риски? Я думаю, что мы видим это вокруг постоянно, что с людьми происходит. 95% людей не выполняют своего предзначения. Делают не то, живут не там, часто живут не с тем. И поэтому отсюда и такая жизнь. Во-первых, со страданиями, с болезнями, с проблемами, ранний уход из жизни, какие-то ЧП различного масштаба, вплоть до трагического. То есть это вот обычная жизнь обычного человека, который не реализует себя, не реализует свои мечты, не реализует свое предназначение. Это обычное явление. Я к радости не знаю такого, и сам лично. Все приходит познавать вот через людей, которые приходят с таким вещами. Я долгое время не занимался даже предназначением, считаю, ну, я его нашел, у меня все, как говорится, все идет в струе. И я даже не подумал о том, не задумывался о том, что большая часть людей не находит призначение. Но когда я эту, на эту проблему взглянул, я увидел, какая там беда. Я говорю, 95% не нашли своего предназначения имеют кпд коэффициент полезного действия по жизни меньше десяти процентов представляете меньше 10 да он имеет там дом машину там э, дачу и так далее но это только 10 процентов от того что он мог бы иметь понимаете даже в материальном плане просто умножьте большая часть 90 с лишним процентов людей умножьте умножьте на 10 в то что, что у вас есть это самое малое, что вы могли бы иметь. Вот. Что вы заслуживаете, да? Что вы заслужите. то заслуживает ваш потенциал, с которым мы пришли. То есть это то, что вы должны иметь минимум. Но вкладывая в себя, развиваясь, ты еще дальше можешь раздвинуть эти границы, еще больше поднять этот потолок. А как Я это не... сделать? Так вот, теперь снова возвращаемся к вопросу, как же все-таки мечты найти? Мы, я уже один э, момент сказал. То есть вспоминайте все из детства идущее и реализуйте самые малые вещи. Захотелось то сделать? Сделайте. Захотелось такую игрушку? Купите игрушку. Проиграйте ее. Понимаете? Вот я обратил внимание, у меня жена, когда э, дочери что-то покупает, она говорит, а, вот это я хочу. Я так хотел эти детства. У нас игрушек. Ну, я говорю, покупай. Покупай, проживи. Это важно. Понимаете? То есть это вот один вариант. Второй, это точнее один, одно направление, которое позволяет мечты найти. Второе направление это то, о чем вы сказали. То есть надо слышать душу. А чтобы слышать душу, здесь уже конкретный комплекс мер. Во-первых, надо привести в порядок свое тело. Чистота тела должна быть. Я не только имею гигиену, я имею в виду и внутренняя чистота, физическая чистота, то есть не переедание, здоровое питание, здоровый образ жизни. То есть тело должно быть в хорошем состоянии, тогда он хороший проводник, тогда он, оно, тело, чувствует уже лучше. Некоторые, вот, наверное, обращают, ой, мороз по коже прошел, да, от какой-то мысли, от какой-то идеи. То есть тело реагирует, и когда оно чисто, оно реагирует очень хорошо, с помощью тела можно очень хорошо отслеживать э, желание души. Душа, и через, когда не может через мозги пробиться, потому что они часто забиты очень сильно, она через тело дает знать о себе. Так вот, очистить тело, приведи, привести в порядок мозги. То есть ум наполнит позитивными энергиями. Больше, больше любви. То есть вот что такое мудрость? Это ум, наполненный любовью. То есть нужно как можно больше все делать с любовью. Говорить с любовью, думать с любовью. Никакого негатива в адрес людей, в адрес природы, в адрес событий, в адрес там, правительства, президента и так далее. То есть должно быть не то, что ты мирись совсем. Нет, ты понимай, э, э, все трезво оценивай, но ты не, не говори это и не думай на негативе. То, что... Ну, просто, даже простой пример. Ты на кухне сидишь и рассуждаешь там, как правительство неправильно поступает. А ты сам в своей жизни, в своих там 50-70 квадратных метрах, ты навел порядок такой, чтобы там классно все. Как ты можешь осудить человека, у которого целая страна под тобой, а ты не можешь в своей семье наладить порядок? То есть просто вот сопоставь в этой вещи. И тогда начинаешь уже по-другому относиться к всему. Люди Поч даже, всему. вот у нас был эфир, я прошу прощения, что перебиваю, у нас люди даже вот выбирают к председателя КСК, да, и председатель, как правило, не справляется потом со своей работой. А это вот да. просто вот жилой комплекс, один, да? Да, есть... это один комплекс. Поэтому надо, надо хоть, это, хоть это учитывать. Это же ведь уникальное служение. Это служение. Люди, идущие во власть, служение, но имея множество проблем своих внутренних и незрелость, они часто к этому служению добавляют еще и отрицательные моменты. Это тоже надо понимать. Но скажите, а вы все ли в жизни так честно и чисто проводите? То есть это, посмотрите, на мелочах, на мелочах честность у вас в каком находится состоянии? Честность в первую очередь с самим собой. Если у тебя есть проблемы по здоровью, ты не честен с собой, ты лжец. Ты лжец себе. Ты лжешь себе, что ты здоров. Или ты считаешь себя мужчиной. А почему у тебя, допустим, какие-то проблемы в семье? А почему ты не можешь... Если ты такой умный, почему так много не зарабатываешь? Ну и так далее. Понимаете? То есть надо посмотреть на все это честно. Так вот, я к чему это все подвожу? Что нужно привести в порядок голову. Обязательно. Тело, голову. То есть нужно позитивное мышление. Тогда душа легко проникает в вас она легко достигает сердца и дальше да. уже через кровь и так далее через сознание она доносит вас вам все то что вы хотите вот я поэтому провожу... друзья всем рекомендую пройти курс генетическое здоровье у анатолия александровича некрасова это действительно очень крутой курс и я вот сейчас его прохожу я до сих пор его прохожу я самый медленный ученик у вас но мне нравится да, но мы с вами уже побеседовали, я думаю, это ускорило процесс. Это ускорило процесс, да. Еще есть консультация да. с Анатолием Александровичем. Да. Анатолий Александрович, вы как-то сказали, что женщина, которая действует не из состояния, а из необходимости под давлением, она становится мужественной, да? А вот в прошлых эфирах вы говорили, что мужественная женщина, она может и из жизни рано уйти, да, то есть у нее там проблемы начинаются. Ну да, так вот, здесь как раз, когда, когда в женщине главное не состояние, а ум, когда ум давлеет, то ей, ей услышать душу очень трудно. Отсюда очень много проблем. Так вот, первая проблема, когда женщина не слышит душу, она не слышит и себя, она не может понять, что ей нужно. О каком здесь предназначении? Тем более, в каких мечтах может быть? Я мечтаю там, о хорошем муже. Знаете, чтобы мечтать о хорошем муже, нужно, как я говорю, это все выстроить в себе, выстроить тело, выстроить сознание, выстроить женские качества. Вот это все должно звучать. Это все должно звучать естественным образом, не, не из-за того, что он надо мне нужен мужчина вот ради этого стараюсь а потому что я женщина. Следовательно, я должна это просто иметь. В априори, это моя суть, это мое проявление в жизни. Я для этого пришла. То есть это обязательное проявление всего женского. Вот когда так стоит задача, она идет изнутри. Это не из головы, а изнутри. Тогда это реализуется. Ведь, знаете, реализуются самые сокровенные желания, самые глубинные, самые глубинные и мечты. Вы знаете, вот сейчас вы привели свой пример, что вы там организовывали, вели там разные мероприятия. То есть вы, по сути, попали вот в эту волну своих мечт, своих желаний, своей души. И вы на этой волне, в общем-то, хорошо пошли. Это всегда показатель. Когда человек идет успешно, это говорит о том, что он попал в свою, свою струю, вот, да? в свою миссию. В свою. Не тогда, когда его там кто-то тянет, родственник или там кто-то там вытягивает, это другой процесс. А когда он сам, и у него все это идет, все, и все складывается, и все так вокруг, и да, ему помогают, но помогают, естественно, они а под каким-то давлением. И тогда это действительно человек реализует свою мечту. Я помню, вспомнил вот недавно, только недавно вспомнил, что оказывается в детстве, еще в младших классах, я писал фантастическую книгу писал ну, ну ребенок что-то может написать но писал вот. писал так я помню мама даже меня ругала что ты теряешь время давай учеб, за учебники за учебники прочее а я писал фантастическую книгу и знаете и естественно забыл об этом и вот как только вышла моя книга голограмма и потом я вспомнил что оказывается в детстве -то я писал эту книгу понимаете это вообще необычная у меня книга это далеко отличается от того, что все написано. То есть 48 книг – это совершенно другое. А вот одна, вот эта голограмма, это вообще уникальная книга, которая пришла ко мне из детства. А вы знаете, еще мало того. И там я, когда писал эту книгу, я никакую книгу так долго не писал. Я писал два года. Два года. Переписывал. Семь раз ее переписывал. Допишу до конца. Понимаю, что она мне переделала, я уже с другими мыслями, с другим сознанием, я начинаю писать ее заново. И вот так семь раз. Так вот, я вспомнил, когда написал эту книгу, писал эту книгу, я вспомнил, что я, оказывается, все время в этой жизни и в других жизнях, я реализовал свою очень глубокую мечту, очень глубокую мечту. Оказывается, я сейчас реализую глубочайшую свою мечту. И вот эта книга мне позволила это осознать. Вот кто мечтал, прочтите книгу «Голограмма», вы, возможно, свое найдете, свое тонкое, звучащее, глубинное на этих примерах, а может быть и там же найдете, потому что эта книга, она меня написала, но она да, и читающего тоже переделает. Антон Александрович, но «Материнскую любовь» вы написали в 2004 году, вам сколько было лет? Oh, так уже было, ну, было 54 года. То есть вы в достаточно зрелом возрасте написали свой бестселлер? Uh, знаете, uh, я вообще все книги начал писать только в 50 лет. Первые книги я написал в 50 лет. Я, uh, 40 лет я шел не туда. Хотя я стал директором завода, выпускал лазеры там, я много чего добился, у меня там были дети и прочее, семья, там много чего было. Но я шел не туда, и в 40 лет мне жена, ж, жизнь поставила перед выбором, жить не жить. Вот тогда я задумался, и было лет 7, когда я выкарабкался, потому что я чуть не ушел из жизни, выкарабкался из этого состояния. И к 50 годам я вышел на свой путь, и вот тогда я написал первую книгу. Вот, друзья, видите, можно выйти на свой путь и в 50 лет, потому что многие думают, не вышла я на свой путь в 30 лет, не вышла я на свой путь в 40 лет. Ну все, значит, жизнь пройдена, муж какой есть, да, дети какие выросли, и женщина, ну уже вот просто, знаете, складывает свои крылья. Вы знаете, это самая тяжелая ситуация, когда складывают крылья. Не только женщины, часто мужчины складывают. Я их называю сбитый летчик. После сорока он как-то раз, затих уже, все, вот я, трясет медалями, вот я летал, у меня там были такие достижения, там такой бизнес, потом меня подставили. Начинает всяко объяснять, друг ты мой, ты просто сбитый летчик, ты потерял уверенность в себе, ты потерял путь, смысл жизни. Вот. То есть вот это, это, из этого состояния надо выходить. В любом возрасте можно начать сначала, даже с минуса. С минусами даже быстрее получается. Такой пинок получаешь, фу, <смех> вылетаешь, как пробка. То есть в любом возрасте. Я э, в 50 лет я начал действительно написал первую книгу. В 64 года я родил дочь. То есть для меня начало... И у меня еще сейчас много новых проектов. В этом году я начинаю совершенно новый проект. Понимаете? То есть это... И даже Андрей друг, Саша, дочь... да вот многие в 70 лет... Уже все, понимаете, уже заканчивают жизнь, пенсионеры глубокие уже начинают болеть, мучить своих детей там, по больничкам и прочее, да? А вы, мне нравится, вот вы в 70 лет идете прямые эфиры, вы активны в Инстаграм, да? вы пишете книги, у вас проект у вас идеи, у вас мечты, вы оцифровали все свои знания. Вот, Анатолий Александрович, почему многие в 70 лет. Все, пенсионеры на глубокой, в глубокой старости. Вы знаете, я считаю, из-за невежества. Я бы был таким же, если бы я не стал заниматься э, изучением себя, жизни. Я очень много чего стал изучать. Когда жизнь поставила меня на грани жить-не-жить, жить, вот тогда я зашевелился. Это было в 40, 40 лет. Я тогда зашевелился. Я начал искать, я начал искать выход. Как так? Я подошел и по, и по инженерному. Как так? Я там руковожу заводом, там много с, с чего могу, а с этими 80 килограммами ничего не могу сделать. Не может быть. Давай искать. Я изучал философию в Индии, я э, изучал суфизм э, в Сирии, потом поехал, э, проехал по нашим монастырям. Там. То есть я собирал разные знания для того, чтобы вытащить себя из того состояния и найти путь, найти смысл. Я стал, я устремился к жизни, я получил от женщины с косой, я получил метку, я понял, что все дело во мне. Если или я найду выход из этого, или я уйду. И вот тогда я зашевелился. Это не лучший, конечно, способ с такого пинка выходить в новое состояние. Но, тем не менее, он для, для многих это единственный путь заставить человека шевелиться. Но ну, вот меня заставили шевелиться. И я настолько зашевелился, что пошел, пошел, пошел. И дальше мне стало все интересно. В какой-то момент уже мне не надо было подстегивать ничем. Я уже, я уже поймал вот этот вкус развития, вкус уверенности в будущем, вкус своего более более здорового тела чем в 30 лет Понимаете, у меня сейчас здоровое тело более здорово чем в 30 лет уже 30 лет я угробил свое здоровье и вот это все у меня радует радует люди общение то есть чем больше я в это все хожу тем больше мне все это радует то есть нужно войти вот первый шаг труднее всего сделать потом Второй уже полегче. Третий. Десятый ты уже просто идешь на автомате. Дальше ты набираешь скорость. Нужно сделать первые шаги, заставлять, делать, делать, делать. До того момента, пока не получится, уже идешь просто на желание. Uh -huh. Андрей Александрович, у нас был эфир с Валерием Синельниковым, где он говорил о том, что очень важно быть на высоких вибрациях, да, для того, чтобы желания исполнялись, вирусы там не прилипали. Вот как быть на этих высоких вибрациях, да, то есть вот эту поймать волну и, на которой тебя понесет вот, по жизни. Ну здесь много методов и сейчас, вы знаете, в интернете на все случаи жизни, как повысить вибрации. Но вот первое, вот мы же говорили о мечтах, как это первое, это все-таки почистить тело, почистить голову, это сознание и голова. Вот сознание тело. Вот для тела у нас есть вот этот вот именно курс генетическое здоровье, о котором вы сказали. То есть очистить тело до седьмого колена, это мощнейший процесс. То есть сразу у тебя крылья появляются. Вот кто в этот курс проходит, они прям говорят, радость появляется, ощущение радости, уходит тоска, уходит какие-то вот такие плохие Освобождаешься мысли. Освобождаешься от всего плохого. Да, все с тебя слетает. То есть тело очищается. И заодно и сознание очищается. Когда очищается тело, тогда очищается сознание. Я помню, первые шаги сделал после того, как поголодал. Поголодал, я понял, что, оказывается, от, от еды-то я не особо зависим. И вот это сразу облегчило мне выход в другие какие-то сделать шаги. То есть это, вот это вибрация повышает сильно. Дальше. Все делать с любовью. Все делать с любовью. Ко всему относиться с любовью. Это следует обязательно, как я говорю, позитивные мысли и все делать с любовью. Дальше. Грамотность. Нужно читать мудрые книги, нужно смотреть мудрые передачи. Нужно всегда учиться, учиться, учиться, потому что мы слишком отстали в том своем развитии, в тех установках, в тех э, принципах и законах, в тех традициях, мы отстали от времени время другое. Поэтому нужно учиться и учиться. Самая большая беда ⁇ это безграмотность людей, невежество, я бы даже сказал. Понимание себя, жизни. Вот для этого мы создали Академию. То есть у нас мы учим 10 месяцев, мы учим гармоничное развитие личности, для того, чтобы человек вот так шел по жизни. Счастливый человек, чтобы был. Знаете, у нас экзамен после окончания курса гармоничное развитие личности. И на экзамен нужно прийти, доказать, что ты за эти 10 месяцев ты получил какой-то мощный прав. И действительно, не было случая, а это уже прошли несколько тысяч студентов, выпускников, не было случая, чтобы кто-то не, не получил вот этого вот этого полета, вот нового состояния счастья. И вот одна женщина приходит сдавать экзамен, она в Москву приехала в первый раз, и давно, не или вообще не была, или очень давно не была. Из деревни, там, из поселка с Краснодарского края, как сейчас помню. И вот она заходит на экзамен. И знаете, лето, ну июнь месяц, она заходит на экзамен в демисезонном пальто. Сидит комиссия, она продефилировала и вышла. Мы не поняли. Через минуту она заходит в другом пальто, еще краше, тоже демисезонный. Раз и вышла. Потом заходит в обычной одежде, говорит, это мой экзамен. Как-то, расскажи. Она шла по Тверской, ну, для нее эти бутики – это, это что-то сказочное, это вообще, там, телефонные номера – это цены. Так вот, и она просто, она уже раскрепощенная, она, она женщина, все в ней раскрыто, все звучит. Она зашла в один бутик, там покрутилась, там что-то примерилась, пошла дальше, и зашла в еще один магазин, примерила одно пальто, вот, хорошо. Второе пальто, хорошо. Мужчина какой там был в магазине, она говорит, подскажите, пожалуйста, какое, не могу выбрать. Хотя купить, конечно, он не может. Да. Там, там, Блифуй, короче. Да, да, там пару тысяч долларов стоит это, это, это пальто. Так вот, а он, он говорит, одно хорошо. Одевает, это классно. Вы знаете, говорит, я вам их дарю. Идет в кассу, оплачивает. Не берет ни телефон, ни свой не дает. Говорит, я вам желаю счастья. И уходит. Подарок женщине на экзамен. Как вы думаете, сдала она экзамен? Конечно, сдала. Я вот, кстати, Анатолий Александрович, я обожаю такие истории, когда вот мне рассказывают что-то такое, знаете, необычное. Женщина столько лет. Я вот читала как-то в Фейсбуке. Женщина в разводе, у нее уже двое старших, ну, взрослых детей. Она так долго искала мужчину своей мечты, искала, искала, искала, искала. А потом уже все, плюнула на все это дело и думает, все, нет, так нет. И полетела на тебе, в общем, там медитировала. И с девчонками поехала в горнолыжный курорт. И там встретила, она казашка, и он казах в горнолыжном курорте встретились. Представляете, оба свободные, оба искали себе, он искал жену, она искала, искала мужа. И вот такие истории. Но вот когда приходит, скажем, мечта, когда ты так упорно к ней, как на Эверест взбираешься, да, либо когда ты отпускаешь и думаешь, все, приходи сама. Мечта, она вообще, если приходит, ты ее поймал и ты готов идти за ней, она тебя легко понесет, легко понесет. Я, у меня был случай. В Индию я повез группу, у меня есть тренинг «Поток жизни», это я по миру вожу группу, это очень, очень мощный поток, кто, кстати, побывайте на моем потоке жизни, это фантастика, это полностью перестраивает всю жизнь. В следующем вот, году, Андрей Александрович, в этом году, мне кажется, будет все закрыто. Я не думаю, я не думаю, так, ну ладно. Давай. Так вот, э, э, приехали мы в Индию, и она, женщина приехала, классная женщина, все там, все супер. И я ей говорю, я, когда поток прошел, я, ну, там я помогаю людям найти себя и так далее. Я говорю, вы знаете, вам нужно э, начать изучать испанский язык. Она говорит, испанский? Ну, я знаю, говорит, английский, хорошо, мне достаточно. Я говорю, но ну, ну, я вам советую все-таки обратить внимание на испанский язык. Она, ну, как-то так отнеслась, ладно. Приезжает она домой, звонит мне. Говорит, Антон Александрович, представляете, я выхожу на балкон, Рядом, напротив, в доме была парикмахерская. Говорит, смотрю, нет, парикмахерской написано. Курсы испанского языка. Но, говорит, такой знак я уже не пропустила. Я, говорит, пошла обучаться. И действительно, она пошла обучаться, для нее я увидел очень интересный путь. И у нее был путь в одной из испаноговорящих стран стать женой президента. Ни много, ни мало, но это так. Это реально. Это такой, такой для нее был открыт И она выучила язык, и мы поехали, и она поехала со мной в кругосветное путешествие, и вот мы оказываемся в Чили, и там мы не случайно, представляете, мы с ней случайно, хотя у меня группа, мы с ней вдвоем оказываемся на приеме у президента, а и на этом приеме она знакомится с молодым парнем из окружения президента, который, ну перспективный парень, чувствуется, что он пойдет далеко. То есть язык пригодился. И здесь, и у них залезал знакомство, все, все вроде пошло. Но потом она допустила ошибку. Это уже, то есть не выполнила свои женские, не реализовал, То есть она немного не дотянула до того состояния, чтобы все шло именно по этой мечте, по этому плану. Результате... То есть в мечте нужно быть еще, быть готовой, да? Вы же так и поставили вопрос. Готов, надо быть готовым к своей То есть она не дотянула своих женскими качествами, кое-что не доработал, То, что я ей говорил, не все выполнила. Она, ну, обрадовалась, все уже, зарезала знаком, все, она уже считала, что все у нее в кармане, как говорится. В результате, она сейчас Живет не там, живет у себя здесь на родине. И вышла замуж за испанца, руководителя курсов испанского языка. Все-таки это испанец. Все-таки испанец, но у себя дома, в ее квартире. Ну, Кстати, Антон Александрович, в прошлый раз, вот первый наш прямой эфир, вы сказали, что женщина должна каждый день... Выпис... Ну, во-первых, нужно выписать 200 качеств, друзья, если вы пропустили, посмотрите на YouTube канале, на моем или на у Анатолия Некрасова. А, нужно выписать 200 качеств и каждый день проживать в одном качестве, например, там, сексуальность, женственность, мягкость, да, потому что это же очень важно для женщины, да? чтобы ее мечта быстрее сбылась. Очень важно масштабность, очень важно нежность, нежность вообще нежность милой женщины, пожалуйста, развивайте эти это качество очень важное качество нежность это высочайшие энергии любви вот послушайте послушайте песню нежность как поет анна герман Вы знаете вот это, вот это наверное. Да. Да. Да. Александрович, мы с вами уже скоро завершаем наш эфир потому что у меня в 11 часов еще один эфир мы, кстати, будем обсуждать книгу, такой же бестселлер, как и ваша Материнская любовь, бестселлер Юваль Нуэхарарих, Сапинс, Краткая история человечества. И вы знаете, он тоже, он историк, собрал все свои мысли в одну книгу, вот как вы собрали все свои мысли в Материнскую любовь, и он тоже, вот вы, кстати, ожидали, что ваша книга будет бестселлером. Вот в 2004 году вы написали ее, а она же продается, продается, продается, то есть и будет продаваться еще очень долго. Нет, конечно, не ожидал. Она на восьми языках еще издается. Нет, я не ожидал, конечно, этого. Хотя я понимал важность этой темы, но я там потом сам понял, насколько это важно. Хотя, когда я написал, я сразу написал. Это книга, настольная книга для каждой семьи. Я как бы вот дал ей такой импульс. И она действительно, вот это важная книга для каждой семьи. Но вы не мечтали э, родить такую книгу, которая покорит э, просто, у которой не будет только там Россия, да, границы, что она будет популярна во многих странах? Вы знаете, вот об этом не мечтал. Я мечтал, я же говорю, мечтал, вот писал, когда книгу фантастическую, но она оказалась не в череде вот этого направления, а в совершенно в другом направлении, вот голограмму, вот, которую я написал. Вот об этой книге я мечтал. Эти мечты я не помню о том, что я буду писать книги. Мало того, когда был директором завода, мне одна ясновидящая сказала, говорит, вы будете писать книги. Это было лет 30 назад или даже больше. Я, я засмеялся, потому что я писал только приказы, больше ничего не мог написать. Я даже письмо не мог написать. То есть вы сами не представляли, но потом вы просто вспомнили, что, что вы делали в детстве, да? Да, потом все это пошло. Мечты, друзья, нужно действительно настроиться на то, чтобы эти мечты свои детские осознать. Я говорю, привести себя в порядок, прочувствовать, чтобы открылись все каналы, чтобы ты легко мог чувствовать свою душу. И она обязательно подскажет, вот, что тебе нужно. Я вот консультации провожу так. Я всегда беседую с человеком и с его душой. И, и душа мне расскажет о нем все, все, что нужно. Потому что она до него достучаться не может, через эту умную голову, и приводит его ко мне, и, и, чтобы я транслировал ему то, что она говорит. Вот тогда... Анатолий Александрович спрашивает, вот женщина, которая не дотянула, да, которая не вышла замуж за мужчину из, скажем, испанского правительства, да, что ей помешало? Низкая самооценка, неуверенность или наоборот может быть суперуверенность в себе? Вы знаете, Комплекс. Во-первых, не были до конца решены родовые вопросы с родом, с родителями. Это, это всегда надо. Любой скачок наверх, любой подъем наверх нужно решить обязательно родовые вопросы, отношения с родом. Это очень важно, потому что без корней, без углубления корней дерево не растет. Нужно, если хочешь э, расти высоко. Подпитывай корни. То есть были там нерешенные вопросы. Потом были нерешенные вопросы с теми мужчинами, которые не были до этого. Там не все было решено. Ну, остались следы такие. Это тоже надо почистить. Почистить перышки, как я говорю. Чтобы летать, нужно перышки почистить. Ну, вот такие вот моменты. Ну, и кое-какие внутренние качества не были проработаны. Вот то, о чем вы говорили. Нужны обязательно... Прорабатывать внутренние качества. А, девушка пишет: а, да. мужчина мечты придет, когда время придет. Я готова. Где он? Когда он придет, тогда и вы будете готовы. Значит, пока вы еще недостаточно готовы. Будьте честны сами с собой. У -у -у. Мир гармоничен. Как только вы готовы, он обязательно будет здесь. Знаете, такие примеры, вот у нас тоже студентка, когда она прошла этот курс, она выходит из подъезда, мимо проезжает человек в автомобиле, спрашивает, говорит, как проехать, хотя заехал во двор, то есть это не на трассе, а во двор, около ее подъезда, спрашивает у нее, как проехать куда-то там, он, оказывается, из другого города ехал, вот заблудился, домой. вот. И все. И это оказалась ее судьбой. У, у меня так было. Я а, в 2004 году, а, нет, 2000, да, в 2004 году в январе ехала за рулем а, утром на работу и слушала радио. А там по радио же всегда рано утром говорят гороскоп на сегодня. А, судьбоносная встреча. И вечером с работы, когда я ехала с эфира. Меня, в общем, начала прижимать машина со всех сторон, а я забыла вообще про вот этот прогноз. Я думаю, что человек хочет, и в общем познакомилась со своим будущим мужем, И потом уже вспомнила про судьбоносную встречу. То есть надо обращать внимание на знаки, да? Обязательно, обязательно. Обращать внимание на знаки. Одной женщине она пришла ко мне на консультацию, она с большим трудом пробралась в Москву, сделала бизнес, сделала здесь имя, но семья не получается. Дело есть, деньги есть, а вот э, семьи нет. Приходит ко мне, ну это обычная история, приходит ко мне и говорит, так и так вот, что не могу. Я говорю, знаешь, а, тебе нужно уехать из Москвы. Как уехать? Я же туда столько вложила, чтобы здесь оказаться. Я говорю, ну ты хочешь сейчас? Хочу надо уехать из Москвы, ой-ой, <с Back> а куда, не подскажете, я говорю, в Калининград, в Калининград, <сORTS> <сORTS> классный, классный совет, <сORTS> <сORTS> знаете, э, ушла, не поверила, ушла, но через три месяца она мне звонит, говорит, Антон я в Калининграде живу, я купила квартиру, а что мне теперь делать, ну, я объяснил все, что надо уже делать. Так вот, знак. Она едет на машине по Калининграду. И машина... А, и у нее выключился GPS. А город еще плохо знает. Uh -huh. Телефон выключился. И она, ну, выключен, не знает, как ехать дальше. Она вышла из машины, смотрит ресторанчик, зашла. Ну, кофейку пойму, попью, может быть, телефон заработает. Заходит, садится, ресторана никого нет. Сидит, пьет кофе, смотрит там, из, из, там за стеной, за, за, за, э, колонной сидел, за колонной сидел мужчина, его не было видно, он, выходя уже, увидел ее, э, вернулся, оставил визитку, визитку, говорит, я очень спешу, обязательно позвоните мне. В результате это судьбоносная встреча. А он оказался, он оказался сыном вице-президента Лукойла. То есть, ну, одно из ведущих наших фильмов. То есть, понимаете, нужно было уехать в Калининград. Хотя а почему, почему не... Анатолий Александрович, нужно уехать? Э, энергия как-то меняется или что? Или что начинает дело, срабатывать? Дело в том, что я увидел, что у нее в Калининграде осталась нерешенная проблема из прошлой жизни. <связь> Пусть вы верите, не верите, но я это знаю. Такие вещи, когда я чувствую, что нужно, когда идет проблема оттуда. Не у всех, но у некоторых проблема идет из прошлого. И ей нужно было там оказаться, в том разобраться. И она оказалась в том месте. И купила квартиру именно в том месте, где нужно было купить. То есть все сложилось так. Обстоятельства, она прожила это все. Она сделала этот решительный шаг. Послушала, понимаете. Она услышала душу. Потому что я сказал именно то, что сказала душа. Услышала душу. Сделала шаг. Приехала в то место. Купила там квартиру. Стала там жить. То есть она сняла какой-то кармический груз. И все и вот, пожалуйста, получайте блюдечки с голубой каемочкой. В общем, девчонки, кто не может встретить свою судьбу по регионам? ватрау, Вактау, Вактубе. А лучше, знаете, пройдите курс генетического здоровья у Анатолия Александровича, спешитесь с помощницей. Да. Если будут вопросы, можете мне в директ написать, я вас свяжу со Светланой, либо в директ к да. Анатолию Александровичу. И да. Антон ну просят повторить эфир по предназначению. Давайте с вами проведем еще один эфир. Пожалуйста, давайте как-нибудь, как у вас будет время? Планируйте, я у меня для вас время круглосуточно. Я могу с вами каждый день выходить в эфир. Мы можем вообще весь инстаграм забить нашим эфиром. Да я нет, но много других мужчин, которые хотят с вами вообще. Вы, кстати, знаете, вы сегодня второй человек, который мне об этом говорит. Я, я восприму это как знак. Спасибо Пойдем, большое. Вернемся еще с предназначением, да, поговорим? Хорошо. Благодарим. Спасибо, спасибо.